Доброго, доброго времени суток, друзья. Вы на канале Займан, и это вторая серия про пакета голового человека. Часть вторая. Мы продолжим проходить. Короче, мы нашли, мы нашли напарницу, девочка вроде бы по полу, если отличать, а, и нашли наконец-то человека. Человек разделывал других людей, как я понял, что-то там мясо какое-то рубал. А, подождите. А, все правильно, да, мы вылезли, получается, из вот этого, из вот этой дырки. Как раз скрывались от человека с дробовиком. Если, конечно, можно назвать его человеком. А теперь нам надо решить головоломку здесь. Именно на этом месте мы остановились в прошлый раз. Так, да, ребят, надеюсь сразу, сразу, вам не жалко, мне приятно, вы поставите лайк этому видосу и напишите любой комментарий. Без разницы какой. Вы знаете, что любая активность приветствуется. Так. Что тут можно сделать? Хотя я уже вижу. С вот этим, мне кажется, можно... Да. С вот этим можно взаимодействовать. Поднимается, значит, сам мостик. Скорее всего, у обыск... будет какое-то время, да, пока можно будет перепрыгнуть. Ага. Ч ⁇ дальше? Допустим. А -а -а. Нажмите кью чтобы позвать. А, а, то есть, с ней тоже можно взаимодействовать, получится, да? Я что думал, ее только за руку можно. Че, дурная, что ли? Че, дурная? Да какой разбив надо брать? Вы сырьете, вставайте. Не, ну блин, значит ей дорожечку, да? А я должен прыгать в пропасть. Нормально, нормально. Короче, чтобы понимали, при пробеле надо было еще использовать клавишу взаимодействия. А клавишу взаимодействия, как вы понимаете, у нас на правую кнопку мыши. Точнее, левую левую кнопку мыши То есть нам нужно задействовать раз, два, три кнопки одновременно. Ну давайте попробуем. А нет, четыре. Еще Shift. Короче, право Shift, пробел и взаимодействие правой кнопкой мыши. А я девочку забыл позвать. Я девочку забыл позвать Моя ошибка Ничего, исправляемся Интересно, интересно Так Теперь зовем девочку Напоминаю, эти персонажи Мне напоминают Болта и Соню я буду их называть в пакете будет болт вот это вот зовет сейчас sony если вы смотрите эту серию ребят не обижайтесь я любя все хорошо а, там вы поняли так давайте пробуем право пробел shift и кнопка взаимодействия блин очкую очкую Ага, повезло повезло четыре клавиши одновременно это жесть это жесть мне кажется она права и то легче учиться я имею в виду, когда играешь какой-то симулятор кстати сейчас скачал э -э, driving car simulator на пк довольно таки прикольная игрушка Так, что за мрак чуза за мрак нет yep. Ой, ой ой это что тот самый, да? Ну, в принципе, он на фоне. Мал. Блин. Я даже не подозревал, что он в фоне может меня убить. Короче, что надо сделать? Быстро спрятаться за ящиком. Попробовать, может, на шифте пробежать, тупо не останавливаясь. Как он узнал, что я здесь? Дурак, на кусок. А я ведь пробовал, я ведь пробовал зайти за ящик. Довольно таки глупое управление местами бывает. Так, ну за этот ящик я еще забегу. Не, не забегу. Не забегу. Лезь, придурок, жить хочешь? таки остался висеть нормально он меня свинцом оборудовал а если попробовать пробежать так же как и она не останавливаясь его за ящикой интересно у меня будет шансы Не, не не. походу не будет все таки я все равно запоздавшим все теперь ползем ползем ползем ползем блин я переживаю за малого как за себя просто Конечно, надеюсь это маленький мальчик а не взрослый мужчина вроде бы успел зачем он они не... а -а -а. блин жутко жутко вырубай вырубай разработчик мне еще пугают эти звуки как у зомбочатки же спрятаться тихо чатик тихо епт и вот здесь опять снова мне непонятно то ли идем вперед аккуратно так, чтобы он не видел. То ли надо залезть обратно и там что-то искать в доме. Может там что-то полезного на первом этаже есть. Ну, исходя из логики, я должен идти вперед вообще. Тут же я внизу нигде, да, не проползу, по-моему. А, тут тупик. Куда она нырнула? Куда она нырнула? А, -а, -а. А, вон он нашел. Блин, знаете, я иногда в таких играх могу и запороть То есть я сейчас бы, если бы она не нырнула, я бы даже не догадался, что там под текстурами надо нырнуть Я думал, что там везде доски Все, я понял, когда он светит фонарем, нужно нырнуть Ля, ля, я чувствую себя сплинтером целым интерцелка тебе показалось тебе теб показалось и что серьезно он будет стрелять до последнего <соргут> стрельнул и пошел дальше серьезно девочка донду блок ми донду блок блин какая потрясающая графика мне кажется даже стимпапси сравнится с ней так, она хочет зачем-то опрокинуть. Лянь как мило. Там сердечко. Там сердечко. Здесь был купидон. Ну? И? Не понимаю. Мы толкаем оба. Толкаем. Что это нам дают? Можно расшатать? Хотя нет ну я уже по максимуму просто пытаюсь что реально по максимуму вот. А, -а, а вот для чего дыши интересно сколько времени дано дышать под водой Типа через сколько я могу задохнуться Он вообще, не интересно, эти персонажи, они как? Будут боссами. Или это просто проходимые такие персонажи? Может, их тут вообще множество? Я слышу, что здесь, ну вот когда делал превьюшку, да, все такое, здесь есть. Кстати, где-то, по-моему, на второй миссии у людей, которые проходят эту игру, какая-то училка. Очень много было мемов про нее и так далее. Я так думаю, скорее всего, она вот сейчас скоро уже будет. Потому что у людей, скорее всего, прохождение же такие же, как и у меня. Там по минут 40-50, не больше. Я не знаю, прикрывает ли меня трава. Блин, ну это жопа. Это жопа. Это жопа. Я, я реально очку А девочку что не убиваешь? интерес интересно, почему не убивает девочку? Закрывай, дура, закрывай. Блин, прости. Кор короче, давайте так сразу извинюсь. и конечно, называю это болтом и sony но когда обзываюсь, это не касается болта и Сони. Все, чтоб я потом не корил себя и чтобы мы не рвались между собой. Но сейчас эта девочка реально. Да ладно. Да ладно. Давай. Давай! Я хочу! Ну... Это... Это секс. Это жесть. Блин, на этот момент это нечто просто. Я не знаю, я... Когда туп 1 беру с 20 килами в попхайт, я и то не так кайфую. Дайте посмотреть, что с ним случилось. В смысле? В смысле? Да блин, ну это интересно, Интересно, если бы можно было глянуть мясо, как мы его раздробили. Но я думаю, после такого выстрела вряд ли он жив. Все же, я думаю, этих челиков будет большое количество. А, типа построить плод, Построить, точнее. Толкануть. Толкануть толкан. Насколько мы знаем, болт у нас живет в толкане, да? ПГТ толкан. А Интересно, ним управлять надо? Блин, не знаю, мне обычно э, игрушки данного типа не нравятся, но это чем-то зацепило. Вот не могу объяснить, чем, но что-то есть в ней такое. Враги вот эти интересные. Насколько я помню, здесь будут боссы все-таки. Как их проходить я не знаю, наверное, тоже будут какие-то мини сцены, да, скажем Так. О, бутылка. Малая, садись на бутылку. Что-то там маяки какие-то виднеются, буйки. Телевизор плавает. А телевизор а Лизави, по физике может плавать? Что-то не то, телевизоры плавают. У них как бы вес, если что. Ну да ладно, не будем придираться Мне подбешивают то, что они молчат Ну должны же хотя бы какие-то диалоги быть в этой игре Я думал, вертолет где-то летит Или в натуре вертолет летит Вообще интересно узнать, какое это время Сейчас что будет Ну по сути Что с теми домами? Чего? Что происходит? Это живые дома? Они двигаются что ли? Чего не склоняются? Я что-то думал, мы наоборот с этого мрака всего уплыли, и сейчас там типа будут цветочки, полянка, все дела, там они заведут детей. И счастливый хиппи Знаете, может быть здесь много концовок, и это короткая хорошая концовка. Но нет. О! Стоп, стоп. Давай тихо подкроемся к нему. Я что-то думал, что мы только вдвоем здесь будем. А похрен. Давай испугаем его сзади. В смысле? А что было? А, это типа привидение. Я до него дотронулся, и он исчез. Да? Странно. Я думал это проходилка, но типа сохраняется уровни и все. Черных экранов не бывает загрузочных Но, видимо, есть Так Это это, пьеро висит, перо. Помните, у которого рукава были такие длинные? Ух ты, мне эта местность уже нравится Не то, что в поселке. Так, башмаки Я думаю, он мне, скорее всего, понадобится Я возьму его все таки наверное, перекину Мало ли что то у меня есть предчувствие, что он мне понадобится Блин, придурок. А. Пошли. Ладно, дальше идем. Можно, конечно... Не знаю, стоит ли дергать каждую дверь или зайти в первую, попавшуюся. То есть, в принципе, я там могу пройти. Зачем я тогда убежал? Давайте сразу и пойдем. Здесь, наверное, мало путей таких, чтобы можно было пройти... С... Ну, типа два выхода. Хорошо, что они вообще хоть дышат, какие-то звуки используют. Ты вообще подумал, что они не Короче, короче, башмаки валяются везде. Исходя из логики, это могло быть какое-то, типа, инопланетянское нашествие. И люди просто поисчезали. Вот посмотрите, одежда лежит без людей. То есть ни мяса, ничего нет. Вряд ли эти людоеды их раздевали, прежде чем съесть. Думаю, они не... особо бы не перебирали И прям с этим, с одежкой бы их хавали Ну, либо одежку бы спалили где-то Так, столб Есть взаимодействие? Нету Короче, есть телевизоры А, телевизоры это текстуры Ничего не надо думать Я уже хотел голову ломать, типа вот, здесь придется, я думаю, чувствую голову ломать. Ну тут, я думаю, все просто. Где эта дура? Эй, шу. Шу. Эй, Эй Эй! Эй! Эй! Ста. Она ж меня подсадила. Прости, болт. Этого больше не повторится. Блин, мне так нравится, когда он умирает. Он сразу такой приунывший стоит, Такой обиженка. Блин. Болт, прости еще раз. Короче, телевизор я один не толканул. Здесь есть дырки, но я их не вижу почему-то впереди. Попробовать прыгнуть и взаимодействовать. О, она мне что-то кричит. Я не пойму, честно, что надо сделать. Я не тупорез, если что. Просто здесь реально непонятно. Взаимодействие я применяю. Так, хорошо, раскачиваемся. Назад, я думаю, смысла не имеет там. А, все понял Прикольно, прикольно Мне нравится Так, у нас есть два пути, да? Первый Идет на лестницу, куда-то наверх Кстати, ну тут выхода не будет никакого я сомневаюсь, что здесь можно как-то перепрыгнуть, а тем более без ее помощи. Так что. Это она кричит, не? Я понял, я сейчас, наверное, ей вниз что-то спущу. Типа что-то веревки какой-то. Да, все правильно. Сейчас телевизор вверх. А, хотел сказать, ничего не понял, но интересно. Получилось. Так, допустим. Что дальше? А, дальше она мне подаст руку и надо сделать спринт. Ну, болт, если что, на будущее прости. Блин, с первого раза. Напоминаю, я использую четыре клавиши одновременно. Бежать, в сторону какую бежать, пробел и кнопку взаимодействия. То есть здесь проще играть на геймпаде Если есть геймпад, я думаю, никаких проблем не будет На клавиатуре же, конечно, немного сложнее Скрывать не буду Так, призраки у нас опять Интересно, что он мне? Какое-то видение дает или что? Просто бьет током меня и ничего не происходит Ну, мы пришли сюда Нам точно сюда надо Давайте попробуем вместе с взаимодействием. Болт, прости. X3. Так, заново мы, в принципе, недалеко начинаем. Но все же неприятно. Не понял. А почему? Разбег-то был хорош. Ну окей. Окей. Точно. Я ж не туда пошел. Вот жеш выход. Вот. А я пошел вообще совершенно в другую сторону и думал, что там есть какое-то взаимодействие. Надо больше осматриваться. Опять же, смотрите. Висит якобы человек. Замотан на рубашку. То есть труп здесь все-таки был. Ну, резко исчез. И башмаки остались. Это уже значит, что люди куда-то пропали. Бля, звонок. Звонок, сейчас женщина вылезет из колодца. Нет. Я боюсь. Сейчас телефон позвонит и скажет. 7 дней. 7 грюбаных дней. Не смотри. Не смотри в телевизор. Не смотри. Я тоже не буду смотреть. По-любому девочка вылезет. Он типа как душу, да, мою забирает? Телевизор, который забирает душу. Ну, в принципе, такие есть. Жидкокристаллические э, мониторы, они не влияют на голову. А вот посмотри, такой телевизор или монитор, вот этот толстый, который был, блин, у тебя спустя час проведенного времени за компьютером у тебя будет болеть голова. Это тоже происходит и сейчас. звонок в натуре блин я не думал, что эта игрушка настолько страшная используйте выезды чтобы настроить передачу а то есть вот так вот такие раньше сенсоры были да а, хочу поле чудес я я что делаю лети Не совсем понимаю, как именно это работает, но... Даже не то, что не совсем понимаю, а вообще не понимаю. А! Определенные коридорчики доступны, и нужно нажимать всего лишь одну клавишу и угадать ее. То есть... Особо усилий не требуется. Просто я вначале не понял. Написано. А что за слоу мо Блин, по-любому сейчас сзади кто-то будет нация Сейчас девочка по стенам как поползет. А Ты меня пугаешь. Как она меня спасла? Что-то тут неладное творится. Что-то неладное. Надо отсюда уходить. Капец, они стигают. Это просто в, в раз 5-10 высота больше их. Любой человек разбился бы. Так, ну тут, я думаю, надо тащить, да. Когда уже в счете привыкаешь в игре, уже знаешь, что делать. Угу. Я так понимаю, в дырочку пролезть Это мы умеем В дырочке мы хорошо пролазим а... Где она? Пошли, пошли, пошли О! У тебя было детство? Давай попытаемся. Что, она согласна? Серьезно? Бля, прикольно Ну не иди со мной Что то портишь все Ой, дура Ладно, хрен с ней А что ты еще умеешь? Садись Садись Пока что на качелю Потом на бутылку Потом еще куда-нибудь пристроим тебя Короче, заебедействовать с этими штуками, к сожалению, нельзя Есть велосипед что? Блин, они могут показать вообще, с чем это связано Почему меня бьет током? Я думаю, малыша, которого ударили током Ну, блин Точно осадки какие-то останутся Как минимум, ему должно быть больно А этого что-то не показывает Мяч, будешь играть? Она зависла, походу, да? Не, без рофла, она зависла Вот вы гол забьем Go! Скучно одному играть. Ш. О, я нашел. Это же как эти, как любовники убегают. Любовник убегал походу. Или любовница. Эй, ну, я думаю, да, она зависла это сто процентов. Я думаю, при следующей сцене, если взаимодействовать не с ней не нужно, то она в принципе заспавнится. Я лично так считаю. Вот она, вот она, вот ее я видел. Ее я видел на превьюшках. Вот она, учительница. Ее училка называют, училка моей мечты. Там что-то такое еще. Так, у нас есть много коридоров, у нас есть дом. Напарница моя пропала. Окей, Соня. Это, так понимаю, детская, да? Детей тоже нет, всех походу похитили. Не, ну взаимодействие это до жопы, да? Я могу там брать предметы какие-то, шпулять их там, все такое. Но это, конечно, интересно. Но мне кажется, надо было это так продумать, чтобы... Mm, это выглядело как головоломка. Что-то делать подобрать, что-то взять. Лягкие злые дети. Вилку, мишки в глаз вставили. Я так понимаю, здесь ничего нету. Идем дальше. Дверь не открывается. Комоды открыть нельзя. Мало ли, может, кто-то будет говорить. Типа, что ты комод не открыл? Ты что тупой, что ли? А я вот сразу скажу, комод не открывается. включи свет. Да ну нахер. Не, на ну это дебилом а надо будет, чтобы свет выключить. Блин, капец. Капец. Он ее вообще не боится. Эй, хай. Эй, эй. Эй, Тут что-то есть Какая-то загадка есть Видите, у нее глаза вырезаны Может включить свет И посмотреть на эту картину Наоборот Давайте попробуем Или может встать, когда есть свет Правильно? Эй. Ну, взаимодействие с картиной точно недоступно. Тащить. Тащить я вряд ли смогу. Нет, не в этом суть. Я могу еще глянуть, откуда идет электропитание. Оно идет по потолку, потом идет какой-то... Счетчик, не счетчик, не знаю. Блин, хз Я так понимаю, здесь завешено, ну за картиной находится окно. Сто процентов. За картиной есть окно, и просто у Бабы вырезанные глаза. Так, ну допустим, наверх, да? Я забрался. Дальше что? Либо девочку надо впустить ну, Свет выключается, я понял, для чего Чтобы увидеть эту картину Чтобы понять, что надо вылезти через окно Ну, как мне найти девочку? Как сделать так, чтобы она залезла? Блин, я не задумался, может По катсцене она должна залезть? Просто поскольку у меня внизу был бах Ну, где она застряла, его заперил может из-за этого мне не получается ничего а ну-ка попробуй не не не стоп стоп стоп не зря же я сюда залазю, правильно так хорошо сейчас поскидую все отсюда нахрен живых существ по крайней мере здесь нет. Блин, я затрудняюсь, затрудняюсь что-то сделать. Но если я возьму какой-то ящик. Маленький кубик, мне что-то не поможет, правильно? Тут надо что-то такое обширное Типа Какой-то сундук, может Банка мне точно не поможет Блин, очень темно так все, вообще ничего не видно Ладно, давайте попробуем Я Не знаю, конечно, чем мне может помочь банка, но ну, Давайте попробуем можно еще попробовать картины или что-то такое. Может где-то с ними есть взаимодействие. Вроде бы нет. Но это надо делать уже при свете, потому что реально я только напрягаю глаза. Есть вот какие-то рюкзачки? Также нельзя взаимодействовать. Если, кстати, дым горит, значит, здесь кто-то был или есть. Исходя из логики, правильно? Блин, я затрудняюсь. Серьезно. Вот еще банка. <с horizon> Блин. F-физика. Физикс. Угу. Значит, как там я поставил, так... Ровненько. Блин, что делать? Что делать-то? Что? Сейчас подожди. Ребят, на одну секунду прервусь, продолжим буквально через минутку. так ребята снова здесь снова тут и мы продолжаем ну что какие еще будут варианты что еще можно сделать блин я не знаю я уже все перепробовал книги не двигаются это вообще в воздухе висит может книгу подставить еще раз выключу свет. Может, я что-то пропустил? Мне кажется, в любом случае должно быть взаимодействие с девочкой. Ну, типа, там нет непреодолимой преграды, почему она не могла бы пойти со мной? Ну, я не знаю. У меня больше не остается просто вариантов. Либо я тупой, либо... Игра пошла не по плану. Ну типа она таким же ростом, какие я, а взаимодействие со мной не было. То есть она спокойно могла пойти со мной, но поскольку там произошел вот этот баг, где она застряла, скажем так, между перил, может это и есть всему виной? Может из-за этого не получается? Ну блин, я реально, я сдаюсь. Сколько я уже здесь? Минут 10, да, наверное, копаюсь Я не вижу ни одной большой текстуры Которую я могу перетянуть для того, чтобы Подсадить себя Так Ну, давай, давай, давай, давай, давай Может, что-то тут надо Смотрите, наверху он в принципе запрыгивает. Да нет. Так, что я вижу наверху? Вижу мишку, вижу пилку с сам этим, с чемоданчиком. Но лазить он почему-то не может по верху, да? В бок я не могу, вверх не могу, вниз не могу пробел тоже взаимодействие не действует блин ребят ну все я не знаю я серьезно не знаю буквально все попробовал хорошо может тут вот это какой-то способ Сейчас, ребят, еще одну секундочку, буквально одну секунду. Так, ребят, и снова тут Сорян звонил телефон, надо было ответить. Что по поводу игры? Что по поводу игры? Я не знаю. Серьезно, не знаю. Перепробовали все, абсолютно уже. Я склоняюсь к тому, что это, скорее всего, пах. Подождите, вот еще дырка какая-то. Вот вижу окошко какое-то. Может, взаимодействие здесь есть? Нет, все равно ничего не делает Ну смотрите, смотрите, я конечно не сторонник такого, что я сейчас хочу сделать, но я бы сходил на YouTube все-таки и посмотрел, как здесь проходится Потому что я склоняюсь к тому, вот на процентов 70 уверен, что скорее всего в игре произошел бах. Но я не думаю, что здесь настолько сложно, что они поломали мой мозг, и я настолько тупой, что не могу решить какую-то головоломку. У меня, конечно, такое бывает, но я думаю, не в этой игре точно. Давайте так, ребят. Я сейчас отдам YouTube. Я, поскольку смотрю купленного, я посмотрю его прохождение, посмотрю, что делается дальше. Просто я не хочу зависнуть на одной серии целую серию проходить то, что, возможно, есть баг. Так что подождите одну минутку, и мы продолжим. Итак, ребят, только что я посмотрел прохождение откупленного и увидел, действительно, девочка должна залазить по постельному белью. Обязательно. Обязательно. То есть у меня в игре произошел бах. Здесь она полностью должна залезть со мной в окно, и дальше мы должны уже продолжать. Что-то пошло в игре не так. Там, где она зависла, это произошел бах. Она должна, может быть, заспавниться там со мной или что-то такое. Ну, не судьба. Короче, нам придется вернуться к контрольной точке. Жалко, печально. Жалко просто, что... Вот, видите? Видите? Жалко, что я столько времени убил на это. Ну, ничего. Ничего страшного. Возможно, здесь даже что-то... Скример какой-то должен произойти или еще что-нибудь. Просто обидно, что в некоторых играх... Есть такие баги, и игрок думает, что он тупой. Хотя на самом деле, как видите... Просто девочка должна была залезть в окно. Но я думаю, тут здесь ничего нет. Скорее всего, с ней надо делать взаимодействие возле картины. То есть выключить свет... Не, зачем выключить свет? Я это теперь знаю, что там окно Ну, иди сюда Я в курсе Ну Может в темноте это надо сделать? Фу, я думал это у меня в игре Блин, ребят, еще одну секундочку И снова Сарямба снова звонили простите ребят что отвлекаю так но мне кажется она должна меня подсадить так ну ладно задрал ты ремонты свои делать Возможно, секрет в картине? Типа, она же здесь не одна, правильно? Или по темноте может что-то найти? Блин, уже даже с девочкой ничего не могу сделать. Она бы хоть какие-то, может, подсказки давала. Ну, серьезно, что непонятно ничего вообще. Я видел, вот здесь дырка есть. Вот окошко на этой картине. Может, здесь можно как-то или... Ей или мне пропихнуться? Да чё ты что ты ей она Нам надо как-то вдвоем взаимодействовать. Так, ну это дверку я толкаю, да, вроде взаимодействие делаю, но толку ноль. Хорошо, идем дальше, идем дальше. Кстати, теперь, теперь может получится здесь взаимодействовать? Может, она мне может где-то подсадить или что-то такое. Нет. Она же должна как-то намекнуть хотя бы. Ну, что за бред? О, куда она бежит? Куда она бежит? Так. Так, хорошо. Зачем она взяла эту банку? девочка ты больная не, ну серьезно зачем она взяла банку это же искусственный интеллект в чем смысл Блин. я не понимаю все равно не понимаю табли Ребята, извините, сейчас еще последний раз отвечу на телефон и продолжим Итак, я снова тут Девочка, походу, нам пытается дать какую-то подсказку Смотрите, есть картина, есть девочка Девочка почему-то взяла эту банку Может, она должна мне передать взаимодействие какое-то надо сделать? Нет, я ее, к сожалению, могу только звать. Надо идти к картине. Давайте я тоже возьму... Что тут? Кубик Рубик, допустим. Кубик Рубик... Подожди, я взял кубик Рубик, она выронила банку. В чем логика? Ладно, я возьму банку вообще просто я не понимаю ну серьезно это искусственный интеллект почему-то девочка взяла банку как только я взял кубик рубик она отпустила банку стоп смотрите когда я несу в темноте он несет ее ниже нежели тогда когда я принес ее на свет заметили вот сейчас какой уровень, когда я ношу? И сейчас. Он поднял ее вверх. Может, что-то другое, типа, надо показать? В свет. Блин, хз. Мне уже не хватает просто мазов. Стоп! Блин, он он же это. Он может метать предметы. Он же может кидать предметы. Может, кинуть надо? Банку эту или что-нибудь. Давайте попробуем банку кинуть. А, нет. Блин. А если ближе? Вот тут, например. Серьезно? Не, ну серьезно? Не, конечно, понимаю, что в играх есть ломки. Ну... Но... Ну ладно, я промолчу Почему эта девочка тогда брала эту баночку? Она просто делала мне подсказку или что? Что тут надо делать? Так, у нас есть башмачки Оденешь? опа она. Это странно, значит внизу Внизу что-то есть Я думаю, стул скорее всего надо тащить, либо взять какие-то инструменты. Инструменты никакие не подбираются. Подбира... Сейчас ложку глянем. Нет, ложка тоже не подбирается. За руку я ее тоже взять не могу. Все, что я могу, это только залезть на стул и все. Интересно, а сзади я могу подтащить? Ну, я вроде толкаю стул, но ничего не происходит. А. Мне смущает вот эта веревка. Уйди, родная. Уйди. Да? Нет. Веревка, веревка. Что-то, возможно, связано с веревкой. Или нет? Так, за руку. За руку здесь я ее брать могу. Это хорошо. Прыгнуть? Мы два придурка или у нас получается что-то? надеюсь там не крокодилы не нормально прикиньте было бы обидно если все-таки там шипы было или что-то такое я взяла так и предал ее предал соньку мне нужен фонарик в этой игре должен быть фонарик обязательно так, тут выхода нету, да? Я так понимаю. Тащи. Тащи, как в папье тащишь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Храпит кто-то? Это чуек. Это, походу, вот эта училка. Я вам отвечаю, это училка. Это вот эта стрёмная... У нее, короче, я смотрю на превьюшки. Ну, в самой, в самой игре не видел. А на превьюшке, что у нее голова, короче, как у жирафа. И, исходя из логики, если она училка, я нахожусь в школе. все таки мы сейчас в школе. Ну, в принципе, оно и логично. Она получится сюда, да, зашла? Но мне сюда прохода нет. Значит, значит здесь проходной двор. Чуть-чуть да подальше надо. Так, у нас есть какой то ведро. Также взаимодействовать мы с ним почему-то не можем. Просто текстура. Мне просто пронесло, что я был немного выше Так бы тупо снесло ведром Как все-таки хорошо Это был ребенок Но это не значит, что он злой был, правильно? Может не всех все-таки детей похитили Блин, немножко стрёмно. А если что, надо было это всего лишь пробежать чуть-чуть подальше. Да, дети есть. Но только и мы не знаем, хорошие ли они. Ля, вон выглядывает тело. Малой, ты че? Испугать меня решил? Так, это сортир да не понял я думал это выход окей значит надо искать другой ну чё малой ебт иди сюда на а? засыкал да то тоже блин еще музыка А все потому, что я резкий Ой, это что, это обезьянка Знаете, вот это Она барабанчиками делает это Бум-бум-бум-бум Зачем я ее только тащу, не пойму Можно ли как-то взаимодействовать? Ладно, не будем маяться Херней А проверим, куда мы еще можем уйти все-таки, мне кажется, шкафчик упал не зря. Возможно, можно на него запрыгнуть и под. А, да, вот. Вот мы и нашли выход. Мальчик, получается, убежал сюда. Серьезно. Блин, просто это. Ну, не бывает такого везения. Я просто нагнулся, чтобы игрушку взять. Это то же самое, знаете, когда бывает, типа, в фильме какой-то показывают. Типа, кто-то шнурок решил завязать, а у него, типа, стреляют там, или авария, может, какая-то должна произойти, и прям мимо летит. Эта ситуация сейчас со мной была. Ш Стоп, что, что, что, что? Сигареты? Или это мелкие? Мне смущает, что здесь нет диалогов. Я бы хотел все-таки пообщаться с девочкой и узнать. Ёб твою мать! А я с детьми еще называл. А это пока сцене, да? Так, ну типа это не овер. Это так должно было быть. Это жесть, ребят. Это жесть. Серьезно. Я в шоке. Я хочу дать ему чертей. Да ладно. Можно, да? На, сука. Это тебе за мою подругу. Подожди, рано. Рано. За подругу. Блин. За подругу? А че он не бьет по ней второй раз? Он не может, да? Блин, а быстрее так себя убью. Короче, пошел я дальше. А нет, стоп, стоп, стоп! Они ее потащили сюда. Они ее потащили сюда, поэтому мне тоже следовательно надо идти сюда. А -а -а. Хитро, хитро. Ну, как мы выяснились, выяснили, это дети далеко не добрые, во-первых. Во-вторых, это далеко не дети. Смотрели, как фильм называется, блин? Кукла или что-то такое. Ужастик 2019 года. Там тоже, короче, сделан было из такого вот стекла. Игрушка. Ага, то есть... Мне надо было наступить. Наступить, но и отойти. И тогда бы ведро ударило по нему. Ну что, не такой крутой, да? Как на девочку нападать толпой. Фиш, фиш. М -м я думаю, проще будет сделать так. стоп в любом случае если я назад а если я подпрыгну насколько хорошо я прыгаю нет я плохо прыгаю ведро мне по-любому собьет мне надо отвлечь но как это сделать в принципе, могут ударить. Блин, я понял. Все, я понял. Я понял, что надо делать. Жалко с третьего раза только. Так, отвлекаем. И отходим хорошо ну в принципе с этими разобрались вот только непонятно сколько будет этих детей Но если учитывать конечно что это школа, здесь очень много детей будет Итак, ребят, я думаю, в принципе, для серии по таймингам мы уже нормально наснимали, и пусть это будет фуловая вторая серия. Продолжим мы тогда с этого момента, я думаю, как раз начнется серия про училку, то есть, по сути, мы ее еще не видели, да, поэтому третья серия как раз будет начинаться с той самой училки. Итак, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты, с нами был я, Займон. Всем до скорых встреч.